Приветствую вас, дорогие друзья! Вновь с вами канал Секреты ютубера. В общем, о чем я хочу сказать? Не так давно я заметил у себя после какого-то очередного обновления Windows 10 вот такую вот странную штукенцию, которая появилась на панели задач. Если на нее наводишь, открывается окошечко с какими-то новостями, погодой, там прочее, прочее, прочее прочей бякостью, которая, в принципе, меня-то особо и не интересует, и не нужна она мне здесь. Лишнее место занимает в панели задач, да и, скорее всего, лишнюю оперативку откушивает, которая никогда не бывает лишней. В общем, что это за хрень? Я долго думал и пытался найти, как ее отключить за ненадобностью, но, наконец-то, все-таки... Нашел, о чем хочу и вам рассказать, вдруг кому-то это тоже понадобится. Но ну, если понадобится или в любом случае подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик под видосик, пишите комментарии, делитесь с друзьями этим видосиком, а мы приступим разбираться с этой хренью, как ее отключить или как ее вообще удалить, Поэтому урок мы разделим на две части. Поехали, посмотрим. Итак, чтобы отключить появление вот этой вот как говорится, панельки этого виджета, мы можем сделать простой шаг. Допустим, кликаем в любом свободном месте панели задач, вызываем менюшку, ищем строчку новости и интересы и, соответственно, нажимаем отключить. Она исчезла у нас, но... Здесь одно есть, но если мы опять э, войдем в панель задач, э, мы так и видим, что новости, и интересы у нас остались, и их можно э, дальше включать. Весь вопрос в том, как ее полностью удалить за ненадобностью нам, здесь мы воспользуемся реестром. Поэтому давайте перейдем к следующему уроку. В смысле, к следующей части нашего урока. Поехали посмотрим. А вы пока не переключайтесь, кто не подписался сразу же, прямо сейчас, подпишитесь, чтобы та серенькая, вернее, красненькая кнопочка у вас стала серенькой. И поставьте лайкосик под видосиком. А я продолжаю тем временем. Так вот, друзья, чтобы полностью убрать данный виджет, данный опред из панели задач, мы сделаем следующее. Откроем текстовый редактор. Добавляем туда вот запись такого вида. То есть, ну первое у нас объясняет для какой программы это используется. Windows Registro Editor версия 5.0. Дальше мы пишем адрес строки. hk-local-machine-software-police-microsoft-windows-windows-fits. Там обращаемся к ключу enable э, fits и клю, ключ э, сам, э, в формате keyword и 0.00 много нулей. Теперь сохраним это все у себя на рабочем столе. Но сохраняем следующим образом. Если мы просто дадим имя файла и сохраним, он у нас будет в текстовом виде, и потом нам нужно будет геморроиться э, со сменой формата. Мы делаем следующее. Uh. Вначале пишем uh, кавычки, далее, ну, например, uh. Сразу пишем расширение файла .reg и закрываем кавычки. Сохраняем. Сохраняем. И у нас на рабочем столе появился reg-файл с необходимым нам текстом которую мы можем запустить. Да, можем запустить. Да. Да, изменение унижения в реестр. Теперь, после, после, после того, как компьютер будет перезагружен, данный виджет у нас исчезнет. Ну, в принципе, он и сейчас уже исчез. А Далее, далее, далее. Если вы захотите вновь его добавить, всякое может быть. Возможно... Возможно... Так, новый файлик создадим. Новый. Сюда вставляем текст следующего содержания. И также мы его сохраняем на рабочем столе. Точно таким же образом. Пишем кавычки. Пишем... Эм, Undo app.net.rec и кавычки закрываем. Сохраняем. Сохраняем. Так. Так, так, так, так, так, так. Это можем закрыть. Вот у нас появился необходимый нам файлик. Ну, если мы его запустим... Запустим. То, соответственно, у нас это.. Так. Вот новости интереса появилась, Это у нас убирает. убирает. После перезагрузки оно все исчезнет. А это наоборот восстанавливает. Ну, в принципе, как-то так. Как-то так. Пробуйте. пользуйтесь на здоровье. Так, оба эти файлики будут э, доступны на моем аккаунте в Усти вместе с этим видеоуроком для платных, соответственно, подписчиков. Кто не хочет помогать каналу и не хочет платить, делайте все сами, пишите. Э, с экрана, можете на паузу ставить переписывать все это с экрана. А я с вами по прощаюсь пока. С вами был канал Секреты Ютубера. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайкосик под видосик. Ну и в общем всех вас поднял, обнял.